Всем привет дорогие друзья, вы на канале Планета Информации. Сегодня я покажу вам сервис, где можно создавать очень быстро, очень круто и бесплатно разного рода картинки. Для рекламы в инстаграм, различные креативы, превьюшки, шапки для YouTube канала, в общем абсолютно под разные цели можно делать картинки с уже готовых шаблонов. Сервис называется Canva. ссылку на него я оставлю в описании к ролику и также в моем телеграм канале Планета Информации, который вы найдете тоже в описании к этому ролику. Я оставлю подробный курс по сервису Canva, так что переходите, подписывайтесь и изучайте. Ну а мы погнали создавать рекламный креатив. Итак, давайте создадим публикацию для Instagram. Если например вам нужно запустить рекламу в Instagram, то 50% вашего успеха будет зависеть от креатива. Да, креатив это связка плюс текст. Нажимаем создать дизайн, выбираем публикация Instagram и тут конва нам предлагает уже готовые шаблоны с нужными размерами для публикации. В нашем случае это размер для публикации в Instagram. Давайте выберем самый первый и перенесем его на страницу редактирования. Эта картинка нам не подходит, поэтому сюда можно загрузить свою. Сейчас, как я уже говорил, мы представим, что создаем креатив для рекламы в Инстаграм, где мы будем рекламировать какой-нибудь, например, жилой комплекс. Я изначально вот нашел в Яндексе картинку с такими вот домами. Пусть это будет наш якобы жилой комплекс, который мы хотим рекламировать. Давайте ее сохраним. В сервисе Конва перейдем во вкладку «Загрузки». Загрузим наше изображение и перетащим его в редактор. Теперь давайте поработаем с элементами. Вот, например, на этом элементе мы переделаем шаблонную запись. Изменим ее, например, наш комплекс будет называться ЖК Радуга. На этом элементе мы также напишем текст, который нам нужен. Дальше давайте изменим шрифт текста. Пусть он будет, например, вот такой. И вот эту часть мы тоже сделаем немного пожирнее. Теперь давайте поработаем с цветом этого маячка. Так как наш условный жилой комплекс называется радуга, мы сделаем его разноцветным. Фиолетовый. Голубой. И пусть будет зеленый. С нижним элементом мы поступим таким же образом и присвоим ему какой-нибудь один из цветов радуги. Пусть это будет фиолетовый. В принципе наш креатив готов, чтобы вы понимали, то я эту картинку сделал далеко не парясь, буквально уделил этому пару минут. Если посидеть и побольше поразбираться в этом сервисе, то можно делать намного лучше. В этом вам и поможет полноценный курс по конве. напоминаю, что я его скину в свой телеграм-канал Планета Информации. На сегодня это все, спасибо за внимание и увидимся в следующих видео. Пока!